Звездная, стылая, серая, Муть позабудь обо мне. Если бы теплилась вера, И я взялся б поленцем в огне. Но не дано, и мгновение за твой покров заглянуть. Выдохнуто вдохновение в туне, в бездонную муть.